Здравствуйте! С Вами Илья Давыдов, компания eBay Автоматизация. В этом видео покажу функционал и настройку нашего виджета, скрытие информации от менеджеров» в AMOCRM. Скорее всего, вы уже тестировали бесплатную версию виджета, доступную для установки в разделе «Интеграции» AMOCRM. Функционал бесплатной версии помогает запретить вашим менеджерам видеть данные из воронок, скрывать их, от них ненужные поля, но он далеко не полноценный и сделан в качестве презентации основного виджета. Итак, полная версия виджета, «Скрытие информации от менеджеров в AMO CRM. После установки виджета нашим специалистам и включения его в разделе пользовательские виджеты будут доступны следующие настройки. В разделе пользователи провалитесь настройку любого менеджера под стандартным функционалом AmoCRM расположились наши настройки. По умолчанию для данного пользователя все, все доступно. Давайте настроим ему доступы и потом посмотрим на AmoCRM его глазами. Ворон. Оставим менеджеру только его рабочую воронку демонстрации, поля сделок контактов компании. Отключим все поля сделок и компании, ал контактов оставим только поля телефон, e-mail и страницы ВК. Также вы можете скрыть сделки или карточки контактов компании, которым присвоен определенный тег. Давайте скроем для данного менеджера все сделки с тегом тест. Еще нашим виджетом вы можете запретить редактировать определенные поля. Менеджер будет видеть поле, но не сможет изменить его содержимое. Давайте запретим редактировать поле «День рождения» в карточках контактов. В нижнем блоке настроек вы сможете отключить любые разделы вам CRM. Давайте оставим данному менеджеру только раздел «Сделки», тем самым максимально сконцентрируем его внимание на зоне ответственности. Часто, и особенно при высокой цене за лид, или при удаленном формате работы, менеджера есть потребность скрыть контакты данных, данных клиентов. Для этого включите функции замаскировать e-mail и замаскировать телефон. И последняя настройка в этом блоке – скрыть переход по этапам. При включении менеджер не сможет сменить этап или воронку изнутри сделки. Эта функция отлично решает проблему попадания в сделок в неправильные этапы или воронки по ошибке менеджера. Установите наш виджет быстрой кнопки и настройте внутри сделки кнопку для перехода в нужный этап. Об этом виджете вы можете узнать на нашем сайте, там же есть подробное видео о нем. Теперь давайте отправимся в нашу демонстрационную воронку. Обратите внимание на сделку номер 2. Ей присвоен тег-тест. И как мы видим, в данной воронке 4 этапа. Давайте нажмем кнопку «Настроить». Из триггерной настройки воронки скроем от нашего менеджера этап счет. Выберите функцию настройки выберите функцию настройки доступа, снимите галочку у менеджера, который не должен видеть данный этап, нажмите кнопку готово и кнопку сохранить в правом верхнем углу. Итак, мы настроили права для менеджера и теперь зайдем вам в AmoCRM под его аккаунтом. Уверен, вы заметили змейку на синем фоне при переходах по страницам. После установки нашего виджета, Метод прогрузки страниц контролирует специальное расширение. Это сделано для приведения работы всех менеджеров к единому знаменателю. Теперь менеджеры смогут работать в Amo CRM только в браузере Chrome и при условии включенного расширения. И при первом обращении к CRM-системе мы попросим менеджера установить наше расширение. Перейдя по ссылке, установим расширение и перезагрузим страницу AmoCRM. Теперь мы видим серым систему глазами менеджера. Доступен только раздел «Сделки», в нем доступна только одна воронка демонстрации и в воронке «Скрыт этап счет». Также менеджер не видит сделку номер 2 с «Тест». Давайте провалимся в любую сделку, например, номер 1. Менеджер не видит скрытые нами поля и не может редактировать поле «День рождения». Также менеджер не видит функционала перевода сделки по воронкам и этапам, но при помощи нашего бюджета быстрой кнопки» может перевести сделку на нужный этап. Менеджер не видит e-mail, но как и раньше может отправить письмо из АМОСРМ. Обратите внимание на наш виджет Почтовик. 45 легко редактируемых шаблонов и бизнес писем и удобный визуальный редактор позволят вам отправлять эффектные письма вашим клиентам. Подробности виджета Почтовик на нашем сайте. Вернемся к скрытию информации и мы видим вместо номера телефона кнопку позвонить. Нажав на нее, менеджер сможет совершать звонок через подключенную у вас телефон. Нажимаем «Позвонить». Пошел вызов. У клиента зазвонил телефон. ответим: Здравствуйте, компания ebay автоматизация". Все работает. Итак, мы стреляли от менеджера всю ненужную для работы информацию. Защитили данные ваших клиентов и бизнес-информацию компании. Задача выполнена. С вами был Илья Давыдов. Пользуйтесь AMCRM и диджетами от B Online.